Здравствуйте, это Алексей Федяров, великий ужасный, который, в общем-то, не нуждается в представлении. Мы продолжаем э, нашу беседу о том, как быть, как жить, когда э, ты уже, скажем так, попал в э, прицельную сферу внимания правоохранительных органов э, давых здоровья. здоровье. А сегодня к нашей беседе присоединилась э, э, Агата Гилман. А, она э, по совместительству моя дочь, а так э, человек, студент и неравнодушный гражданин. Здрасте. Итак, давайте мы начнем прямо с такого вот вопроса. Ну вот нас задержали, не знаю, тебя задержали, меня задержали на э, пикете или на каком-нибудь, как водится, несанкционированном шествии, поскольку шествие у нас не санкционируют нынче или вышел за хлебом или да действительно я вышла за хлебом прям реально серьезно но вот раз меня и задержали <музык> продержали его в тазаке там сколько положено и сколько и сверх того что положено и доставили в... куда доставили в, в ВВД да в ВВД что мне там делать, как мне себя вести, как быть с этими протоколами, которые предлагают оформлять и прочее? Первое, по возможности нужно определиться с собственным статусом, кто ты вообще в этом потоке. Хорошо, тебя привезли, тебя, скорее всего, будут опрашивать, ну, как говорится, оформлять. Для того, чтобы оформить, нужно там протокол задержания какой-то составить. Смотрите на этот протокол, спрашивайте, задавайте вопросы, а в связи с чем я здесь, кто я вообще? То есть вы можете быть задержаны по делу об административном правонарушении, вы можете быть задержаны по уголовному делу, это сейчас тоже очень модно. То есть от этого зависит ваш статус, либо вы лицо, привлекаемое к административной ответственности, либо вы лицо, которому будет передвигаться подозрение, а потом уже обвинение по уголовному делу. Максимально для себя это нужно постараться уяснить. В любом случае, это не меняет пункта номер два. Пункт номер два – это заявить полицейским, что вы готовы участвовать во всех мероприятиях и готовы давать пояснение исключительно с участием адвоката и называете фамилию, имя, отчество, коллегию и телефон. Это все вам надо выучить. Просто выучить. И третье – все, что касается протоколов – которые вам дают, вы все протоколы подписываете, но везде ставите замечания. В конце там будет небольшое местечко, где вы сможете это сделать. Вы пишете, что замечания к протоколу имеются, они будут представлены на отдельном листе после консультации с защитником. Никаких отказов отдачи показаний, никаких пустых мест в протоколах, никаких отказов от подписи. И еще к тому же вопрос. Вы сказали, что нужно знать наизусть номер телефона, имя и коллегию адвоката. И это получается, что нужно заранее, осознанно, до того, как ты идешь за хлебом или на какое-либо мероприятие заключать договор и составлять доверенность? Адвокат сейчас – это как, я не знаю, врач-стоматолог, врач-окулист. Кто вот у вас из, не знаю, врачей на постоянной связи, либо так скажем, записаны у вас в телефонной книжке, потому что у вас там есть какие-то определенные проблемы. А у вас может не быть никаких проблем со здоровьем, но проблемы с законом у вас уже есть, если вы в этой деятельности. Уже есть. Там, если вы в Фейсбуке пишете слово «Навальный», например, ну, у вас должен быть адвокат. Просто запомнили фамилию, имя, отчество, название коллеги и телефон. Просто запомнили. Даже если свой не помните, его запомните. Если вас задержали, то звонок используйте не для того, чтобы маме позвонить, а используйте для того, чтобы позвонить этому адвокату. И уж если не дозвонились, то тогда маме, которая тоже наизусть помнит данные адвоката. Ну и лучше, конечно, чтобы какой-то второй адвокат был на подхвате. Где взять, спросите этих адвокатов. Мы про это говорили не раз. Обращайтесь. В правозащитные организации заранее, правозащитных организаций, которые, у которых проверенные адвокаты, их не так много, но тем не менее есть те же самые. Русь Сидящий, Общественный вердикт, Комитет против пыток, Московская Хельсинская группа, ОВД-инфо, конечно. И договоритесь, что в случае чего будете звонить кому-то из этих адвокатов. Ничего страшного, это реальность, к этому надо просто привыкнуть, это надо принять. А нужно ли заранее с этим адвокатом, которого вы, допустим, нашли все удачно, составлять доверенность на него, чтобы он мог что-то делать, пока вы... Соглашение. В идеале соглашение вам нет. нужно соглашение с этим адвокатом составить. Соглашение является конфиденциальным документом, мы его не обязаны показывать никому, ни полицейским, ни в суде, никому. Вы просто звоните адвокату, адвокат приходит с ордером, вступает в вашу защиту. Ну, вообще, мне кажется, немножко настораживает, что какой-то очень высокий уровень осознанности участников э, да. движение предполагается, а многие, например, вообще первый раз, первый класс вот так их захватило чувство, что не могу. Импульсивно не выйти на улицу. или просто пошли по прогуляться да. или пока свободу горим, так очень. Пока сердца для чистили. Вы живут. сначала выучили телефон адвоката, потом горите свободой. Хорошо, значит, вы поняли, сначала сначала мы учим телефон адвоката и заключаем с ним соглашение. Потом пока свободу и горим. А вот э, если человек на самом деле шел за хлебушком, ну прям реально, раз в Автозаке, раз в ВВД. Я в этом случае всегда рекомендую говорить правду. Если ты вышел на митинг, ну и говори, что ты вышел на митинг. Вышел за хлебушком, говори, что ты вышел за хлебушком. В любом случае вас привлекут к ответственности. Просто у вас в обоих случаях будет возможность защищаться. Если вы вышли за хлебом, ну вот и подтвердите, как-то у вас там пригласите маму, папу, еще кого-то, кто скажет, ну, ну да, вот мы увидели, и идет демонстрация, и решили сына за хлебом послать. Ну, потому что вдруг вот сейчас вот все сметут, и соль еще заодно тоже взять. Нужно иметь одно в виду, что Европейский суд по правам человека, куда вы все равно пойдете, очень критически относится к ситуациям, когда человек избирает форму защиты такую, я не участвовал, меня просто загребли. Есть прецеденты, когда суд говорит, ну, загребли, загребли. Если ты политический, мы тебя будем поддерживать. А если ты шел за хлебом, ну и сиди там, ходи за хлебом. Что ж ты видишь, что там у тебя протесты, а ты за хлебом идешь, а не в протестах. Ну, грубо говоря, вот так. Предположим, даже у тебя есть этот самый адвокат по соглашению, которого, кстати, все равно не пускают, потому что план «Крепость». Но ты вот такой умный, с адвокатом по соглашению... Но при этом ты застрял явно. Тебя оставляют на сутки, а может быть, сразу уже на какие-то сутки с быстрым вот этим автосудом отправляют какой-нибудь Сахарова. А что происходит с твоей реальной жизнью? То есть тебя выгоняют с работы за, там, не знаю, прогулы? Да, отчисляют, если ты там пропустил сессию. Что вообще делать? Что делать с прерывностью? Сначала про крепость. Как показывает история, лучше всего крепости разрушается изнутри. Уверяю вас, если вы написали, что вы отказались отдачи показаний, вашего адвоката никогда не пустят. Потому что первое, что спросит начальнику ВД или прокурор, когда постанет вопрос о допуске адвоката к кому-то, а он объяснение дал, все, адвокат не нужен. И адвокат на абсолютно законных основаниях, как они полагают, не пустят. Но если вы написали что вам нужен именно этот адвокат, и адвокат стоит у вас за воротами, я вас уверяю, что полицейские сами выйдут, сами его заведут к вам, потому что у них материал-то не закрыт. Они не могут его оформить и сдать, потому что вы-то не опрошены. Это в случае, когда, например, я говорю, знаете, что я очень хочу дать именно объяснение. Так. Именно но так только, надо, только, в присутствии адвоката Иванова. всегда надо говорить. Пункт второй. Пункт второй про то, что вас повезут. Но ну, так если вы, вы об этом думаете, когда вы выходите из дома, что вы, в принципе, ночевать можете в сахаре, ну, подготовьтесь сразу. Там, наденьте сразу заранее, лучше какой-нибудь спортивный костюм, теплое белье, потому что там даже летом будет холодно, ночью, ну, даже если не будет холодно, жаркости не ломит. по старому законовскому правилу лучше спать в теплом чем мерзнуть. Вы возьмите с собой, если вдруг вам разрешат на какое-то время оставить телефон там ну, зарядник, там power bank или что-то такое, что вы могли бы подзарядить для связи. Хотя я думаю, что все телефоны скоро просто будут сразу отбирать. То есть уже насилие будут применять? Ну почему Конечно. нет? Почему нет? Нет беды в том, что твои пальцы драгоценные окажутся в распоряжении государства. Со всеми последующими страхами и ужасами. Это вообще не проблема. Если есть задача откатать пальцы. А отбирание телефона. Будьте готовы, что вам хотя бы пинка-то дадут. А, окей. Это неизбежный риск.